В своей книге «Страдания от бессмысленности жизни» Виктор Франклин говорит о том, что люди начинают употреблять алкоголь, употреблять наркотики, совершают попытки суицида в связи с тем, что они чувствуют отсутствие смысла жизни. Как вы считаете, насколько In этом бух о смысле страдания, смысле страдания. Виктор Франкель пишет, что есть люди, которые, если они не эта книга называется "Страдания без смысла жизни". В этом бух о смысле Виктор пишет, что есть люди, которые, если они не жизни, это, жизни". В этом жизни, bestimmte Alkoholprobleme bekommen, wenn sie zum Beispiel keinen Sinn sehen. In Ihrer Einschätzung nach, wie viel Prozent von den Menschen kommen zu der Idee, dass, der, dass das Leben keinen Sinn hat? Also äh, Die Überlegung, hat mein Leben einen Sinn oder keinen Sinn, die taucht sicher in fast jedem Leben irgendwann auf. Такое, можно сказать, не рассуждение, а раздумье имеет смысл жизни или не имеет в жизни каждого человека, такой период бывает. Но все-таки часто находят то, что позволяет поддерживать жизнь, позволяет действительно придавать смысл жизни. но если человек ничего не находит и считает что его жизнь не имеет ценности и не имеет смысла и тогда у него снимается снижается этот порог он начинает э, осторожности он начинает э, вредить своему здоровью Потому что если что-то в данном случае жизни не имеет ценности, это можно разрушать. Суицид, суицид, суицид. Именно часто можно наблюдать у тех людей, которые не видят смысла и не ощущают ценности жизни, можно наблюдать и алкоголизм, и наркотики, и также они склонны к преступности и, прочим, и прочему.